Привет! Сегодня поговорим про дачу. Дачный сезон, дачное настроение, все такое дачное. И на самом деле это не совсем про приусадебный участок, это больше про людей, которые дают. Их еще называют сиваками, которые помогают миру, которые светят, которые раздают энергию, благодарность, любовь, которые делятся своими успехами, достижениями. Я очень благодарен таким людям. Их много в моей жизни, и на самом деле я стараюсь тоже быть таким. А еще есть люди... Неудачники. Неудачники да, у которых сдачи и проблемы. Они жадные, они, они не раздают. Они больше собирают. Как, это, как кощей, знаете, на Златом чах. Вот точно так же. Неудачники, они живут в нужде, и поэтому им ничего не хватает. На самом деле, чтобы быть дачником, нужно быть в состоянии, когда у тебя все в достатке, тогда ты можешь делиться, можешь давать. У нас в достатке денег, у нас в достатке еды, у нас в достатке чего там у нас подушек много, у нас солнце, солнце море, зелени, мебели, всяких разных гаджетов. То есть Одесса. у нас во внешнем мире очень много всего, а еще очень много в внутреннем мире. Я вот сегодня утром медитировал, поймал такое состояние, когда сердце просто трепещет от, от, от наслаждения, от удовольствия, от любви ко всему миру. И когда человек транслирует это в мир, он вокруг себя распространяет счастье. И на самом деле это счастливые люди, их еще называют духовными. А есть люди вот такие, которые наполнены страданием, сомнением, болью страхом, они естественно в мир что могут послать? Нужду. Ну, жду да. Страх, болезнь, разочарование. Поэтому я очень, очень сам за это ратую, за то, чтобы быть дачником. И вам очень рекомендую. И пусть пусть вот в этом состоянии отдачи, пусть у вас всегда будет осознание, что чем больше вы даете, тем больше получать Если у вас в жизни чего-то не хватает, значит вы этим не делитесь. Если вы это осознаете И начнете делиться У вас все обязательно будет получаться Вы всегда будете счастливы Привет еще раз всем Был с вами Игорь Иванилов И до новой встречи